Приветствую, мои любимые, с вами Елена Дегурова, и мы продолжаем а, с вами проживать проживание дня. И на сегодняшний день оно звучит так. Судьба играет с нами в те карты, которые мы сами раздаем ей в начале игры. Конечно же, вы уже часто а, слышали от меня про игры, а, были тренинги про игры, но сегодня мы зайдем немножечко с другой стороны, и а, я вам раскрою тему карт, которые мы выдаем нашей судьбе через опыт консультации, через проживание опыта другими людьми и расскажу о возможности коррекции судьбы в пространстве, во времени, немножечко поведаю о том, как я это делаю, опять-таки кратко, так, чтобы вас дать вам самое ценное самое важное что позволит раскрыть именно это проживание дня вот консультирую я как вы знаете уже более 18 лет на самом деле уже почти 20 и ко мне приходят люди вот из этого большого опыта я вам сейчас дам некую раскладку Вот ко мне в основном приходят люди с двумя запросами Первый запрос, это такой достаточно детский, вот хочу изменить свою судьбу к лучшему. А, чаще всего, конечно же, как правило, предшествует череда неудач, после которых человек понимает, что он а, не единственный автор своей жизни, да, как это многие вещают, что вот проснешься ты, после волшебного тренинга, и станешь автором своей жизни. А просыпаются, оказывается, это не так, и происходит разочарование. А второй запрос, это уже более осознанный, я его называю взрослый, то есть хочу познать себя, свои возможности, и тогда в человеке открывается этот самый автор жизни. Вот смотрите, первый запрос встречается наиболее часто, и в лучшем случае... Во всяком случае, я делаю все для того, чтобы это произошло. Первый запрос, просто, знаете, как в том анекдоте, девочка с больной головой золотую рыбку поймала и говорит... А рыбка ей загадай три желания. Девочка думала, думала, долго думала, держа в руках, сжимая крепко рыбку. А потом и говорит: Хочу хобот, как у слона, бородавку на носу, и уши большие. Рыбка все это исполнила. Потом говорит: Девочка, девочка, что ж то у маты не запросила. Так вот, я, в отличие от этой рыбки. Может быть, кому-то это и не нравится, но во всяком случае, те, кто со мной доходят до консультации, они остаются довольными, и ставьте плюсики, лайки, если это так, я перевожу людей с позиции детской. А, хочу изменить свою жизнь, вот посмотрите мне на картах Таро, астрологически посмотрите, вибрационно посмотрите, ну где вот мои деньги, где мой принц на белом коне, хотя я Марфуша с порепанными пятками и в рваном халате и с чупчиком на голове, ну где же мой принц, да, то мы переводим, а, я конкретно перевожу людей а, на... Второй уровень, уровень осознанности, где мы познаем, кто я, зачем я, познаем свои возможности и берем свою судьбу в свои руки. Все хотят чудес, и все, ну, большинство, давайте так, большинство людей хотят, чтобы результаты были мгновенные, результаты были молниеносные, желательно без их, на действия, вот чтобы волшебной палочкой кто-нибудь фиякнул, и вот все зафиячилось в этой жизни, и уверены в том, что мастер, к которому они обращаются, если ко мне обращаются, то, естественно, зная там тот ассортимент, с которым я работаю, и астрология, и нумерология, универсология, многие другие техники, методики и так далее. И они думают, что вот я хопа и дам какую-то тайную инструкцию, после которой жизнь волшебным образом наладится. Так вот, давайте разберем, в чем же волшебство, да? в чём, вот те, какие мы карты даем нашей жизни, это все об этом. А в чем же волшебство? А на самом деле оно всегда в нас, в вас, мои родные. Притом не просто в вас, а в ваших действиях или бездействиях. На самом деле вы даже не представляете, насколько мир изобилен. У вас в голове самый мощный суперкомпьютер, когда-либо созданный матушкой природой. С вами все в порядке. В 99 случаях для решения каких-то трудных, затруднительных ситуаций, все инструменты находятся, ну, буквально на расстоянии вытянутой руки, но ваши привычки, границы вашего сознания, они изолируют вас в закрытый контур неудач, откуда самостоятельно очень сложно выбраться, потому что вы погружаетесь в страхе, в эти эмоции, в сомнения переживание, в перемалывание какой-то вообще совершенно пустой информации, которая не ведет ни к каким действиям. Предположим, женщина всю жизнь встречалась с алкоголиками и, может быть, негодяями, но ждет, что ей на консультации, вот я хопа и скажу какую-то волшебную дату, или какую-то медитацию проведу, или что-то, вот хопа, да, и у нее принц на белом мерседесе. Приедет такой добрый, заботливый, сразу позовет замуж на втором свидании, заберет ее в невероятную страну на счастливее и из серой реальности. Она покинет эту серую реальность, где электрички, магазин-магнит, полные сумки, которые она тащит сама, где эти мужики с войкой и, и так далее. Или мужчина ходит на нелюбимую работу и уверен, что нормальные деньги в этой стране зарабатывают либо жулики, либо воры, либо те, которые лижут некоторые места начальникам, но он же будет усиленно, и, ребят, это, это же из опыта, и он ждет, что наступит какой-то, вот, что ему посчитают какой-то волшебный день, то есть он будет сам сидеть на месте, вот на попе ровно, да, ничего не будет делать, будет захлебываться своими установками, ему вот кто-то, вот Лена Дегурова возьмет, посчитает волшебный день, когда начальник, который на деле всю жизнь вытирал об него ноги, вдруг возьмет и увеличит ему зарплату, либо повысит его в должности. Или партнеры, вот пересмотрев все бесплатные тренинги, бизнесовые какие-то, перечитав все в «Киосаки», человек хочет узнать какой-то либо чудесный, знаете как, фишку, фишку, вот все гоняются за фишками, у нас сейчас пистает интернет, либо слово фишка, и все как, как фаз, да, команда фаз, 50 фишек инфобизнеса, или 50 фишек развития там чего-то, и все бегут, и, и вот даже не смотрят, что и как, главное в названии есть слово фишки, или еще у нас сейчас тенденция на миллион, не знаю, женщина на миллион, бизнес на миллион, особенно а, радует, когда люди пишут, бесплатный вебинар, женщина на миллион, вы проснетесь после вебинара, который длится час-полтора, и станете а, все, женщиной на миллион, Притом из этих полутора часов рассказывают историю Золушки, как ведущая там где-то что то, -то как-то, никакого контента а, действенного нет, и все ждут чего-то, понимаете, вот пройдя какой-то, прочитав книжку, про, про, про, посмотрев вебинар, ждут чуда. Ребят, это про ваши карты. Вот я прям чувствую, что сейчас кто-то задается вопрос, а при чем тут проживание дня? Вот давайте а, сейчас а, зададимся таким вопросом. Что м, объединяет всех этих людей и почему а, с такими людьми прогнозировать а, нелегко? потому что они живут рефлекторно. По рефлексу мам, пап, бабушек, дедушек, соседей. Это же ваши карты, ваши подсознательные установки, это ваши карты, в рамках которых вы двигаетесь по вашей жизни. Эти люди спят, их внутреннее «я», оно словно парализовано. Солнце, внутреннее солнце погасло. Их неудачи на самом деле это закономерный результат их действия и образа мышления. То есть понимаете, удачи и неудачи это закономерный результат ваших действий или бездействий и образа мышления. И единственному а, ходу событий очень сложно уцепиться, даже если он есть у вас а, в натальной карте, когда я рассчитываю, или по универсологии, когда я вас смотрю или вибрационно, когда я вас смотрю, но вот этот шанс, который у вас есть в вашем, в, вот в, ваших, в вашем пространстве, и если вы при этом будете ограниченными людьми, вот ему очень сложно уцепиться за таких людей и изменить их жизнь, ведь судьба дает нам ровно то, что, на что мы нацелены. Опять-таки не умом, а состоянием, потому что часто вот что такое, на что мы нацелены, часто с чем мы сталкиваемся, девушка приходит с запросом, хочу замуж, где мой принц? А когда я начинаю ей задавать вопросы, которые, через которые она осознает, да не хочет она замуж на самом деле, да и мужиков она ненавидит. Просто мама зазудела, потому тридцатник, уже детей пора рожать. Уже стыдно одной ходить, потому что подруги все замужем и не любят одинокую приглашать в свою компанию. Или просто боится одиночества. Она не хочет замуж. То есть, понимаете, очень часто я на 99% на консультациях сталкиваюсь с тем, что... Люди сами не осознают, что они хотят на самом деле, на что они нацелены, какие у них а, есть блоки, установки, которые мы рассчитываем а, там же на консультации. И, и получается что? что на, а, а, не строим нашу жизнь сами, а ее строят за нас. Кто-то, мамы, папы, бабушки, дедушки, реклама, а, политики и так далее. Нет своих целей, нет своих целей, все, мы оказываемся в рабстве у чужих целей, нет своей веры в себя, ну что ж, нас сажают на крючок идеологии для массы, для толпы. И на консультациях я замечательно встряхиваю человека. И вот из такого состояния, просто перед, ну, понимаете, перед прогнозом, перед тем, как мы будем выстраивать его жизнь, необходимо обязательно сделать анализ человека. Я делаю его разными расчетами, где я смотрю, просматриваю. Опять-таки, с помощью астрологии, универсологии, это наука, которая универсология, это наука, которая объединяет в себе нумерологию, астрологию, причинно-следственные связи, цикличность, взаимодействие с родителями и так далее, и так далее. То есть это э, очень масштабная наука. Я использую вибрационное видение, и я собираю материал о человеке. То есть я начинаю, консультация длится час, а я начинаю с ним работать еще задолго до консультации и я высматриваю, где содержатся а, ну, а, маршруты выхода из тупиков, какие рецепты я могу ему предложить для самостоятельного а, действия, а, что-то предлагаю, потому что не все могут дальше продолжить а, заниматься, хотя у нас а, настолько низкие цены мы делаем, чтобы каждый человек буквально мог прийти и начать меняться, тут остается только желание, но я также даю возможность и даю рекомендации, которые человек самостоятельно может сделать, особенно путь души, так там расписано все, все рекомендации на всю вашу жизнь, самостоятельные я имею в виду, Конечно же, это не приведет вас к успеху быстро, конечно, это не приведет к максимальному успеху, потому что, там, предположим, путь души – это совершенно уникальные расчеты возможных заболеваний, то есть это уже как результат ваших мышлений, первопричины, которые могут привести к этому заболеванию, то есть это путь самой души вашей, потому что она прописана с момента рождения. Вот вы родились, день, время, место – очень важно, потом, где вы живете, очень важно, и все это рассчитывается, и мы просматриваем, что, за какой путь вашей души заложены, даю краткие рекомендации для самостоятельных действий. Остальное, пожалуйста, приходите, больше 280 тренингов, сервис исцеляющий вибрации. Ребят, полторы тысячи в месяц, огромное количество вибрационных практик, которые помогают вам исцелять ваши подсознательные блоки. Также мы просматриваем ну, перед консультацией, во время консультации, во время диалога, как поднять самооценку и стать уверенным. То есть в принципе незаметно для людей я это делаю с ними, я об этом просто не говорю, но каждый человек, тотально каждый, который был на консультации, у него поднимается самооценка, он становится более уверенным в себе, потому что он видит некий свет в конце туннеля. И, конечно же, мы затрагиваем тему здоровья, как сохранить здоровье, как обойти эти острые углы, как получить удачу, чтобы реализоваться в любой сфере, потому что это те важные моменты, это те карты, которые вы дадите своей судьбе. Даете, извините, шестерки, она вам и дает судьба на шестерочку, а даете ей джек, Джокера, она вам и даст Джокера. Все в наших руках с одной стороны. И вот самое главное условие, без которого невозможно ни улучшение жизни, ни преображение ее, невозможно ничего. Вот самое главное условие – это готовность развиваться, меняться и действовать, мои родные. Не паниковать, не сходить с ума, не суетиться, а четко консультация, применение рекомендаций, применение тренингов и поехали. Люди, которые у меня занимаются хотя бы от года, они вам подтвердят это на 100%, потому что мы именно так и делаем. Вырабатываем план на консультациях, люди самостоятельно меняются, плюс на тренингах меняются и действуют. Вот это залог успеха изменений в вашей жизни. Но не мгновенная, не волшебная палочка. Вы на лет набирали какие-то квакозябры, установки, блоки, а, косячили, косипурили, а потом хотите, чтобы за одну неделю вдруг чего-то у вас изменилось. Не будет так. Скажите спасибо, что еще 12 лет не надо это разгребать. А, я бы сказала так. И вот а, что, что значит еще действовать? Да? Действие вовне. Ведь это не медитации, это не рукомашество, многодрыжество. Это творчество, это а, и обучение туда же, и, либо предпринимательская инициатива, либо а, развитие в том, в том спектре, в котором вы работаете уже. А, духовный рост тоже туда же, но я бы не говорила об этом как об, а, основной составляющей, потому что я все-таки за равномерное развитие по всем сферам жизни. Да, мы выбираем некоторые... Наиболее важные сферы, мы в них больше уделяем внимания, однако надо помнить обо всех сферах жизни, чтобы колесо ваше было ровненьким. И вот лучше всего мои прогнозы работают для людей, которые внутри становятся свободными, думающими своей головой, а не головой телевизора, который вкладывает в ваши головы, живущих осознанно. И для тех, кто постоянно действует, экспериментирует, потому что очень часто, вот как раз я недавно а, делала статью, а, видео, вчера буквально, про страхи, а, люди боятся что-либо сделать, а, какой-либо шаг, потому что, а там неизвестность, а я потеряю вот то, что уже есть, ребят, действуйте, пробуйте кайфуйте от процесса, послушайте предыдущее видео, вы чуть-чуть ну, больше о страхах этих поймете, не надо бояться, для тех, кто постоянно действует, экспериментирует, им лишь нужно указать направление, выстроить стратегию, посчитать удачное время, тогда мы уже можем, потому что люди, которые боятся, понимаете, им даже бесполезно высчитывать это время, они не будут действовать в этот день, они будут сидеть и ожидать с моря погоды, Луна не так встала, солнышко не так светит, а там соседи что скажут и так далее, и так далее. Нет, понимаете, прогностика это дело такое, либо они лежат на диване и ждут, ну, ну как, вот как в том опять-таки в том анекдоте, да. Боженька, я у тебя прошу, прошу денег, а ты мне вот даже ничего не спускаешь никак. Он говорит, слушай, ну ты хоть бы с дивана встал и хоть бы лотерейный билет купил. Вот так про многих клиентов можно сказать. Я хочу, и варианта два, либо лежат на диване дивана давы, либо бешено суетятся, как, не знаю, с кем можно сравнить, вот кто, вот зверек какой-то, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, да остановитесь вы, отдышитесь, туда-сюда суета, это не действие. Итак, смотрите, чуть-чуть я такой промежуточный подыток подвожу, подвожу. Судьба выносит свои решения как раз на основании нашего выбора, наших мыслей, наших действий и нашего настроя. Я сейчас опущу демагогию про установки подсознательные, которые нам мешают. Это вы уже и так все знаете. С этим, пожалуйста, вот исцеляющие вибрации, все исцеляются там. И вот смотрите, про механизм волшебства. Опять-таки не открою Америку, вы от меня это слышали много раз, это ваша осознанная цель, помноженная на желание, драйв от того, что вы делаете, от процесса, то есть не эйфория от результата, а драйв от процесса и, и вообще все равно какой там результат. Энергия победы, но опять-таки не ожидание победы, а победы над собой, то есть не, не энергия победы вот той, которую вы получите в результате, а энергия победы над а, преодолением самого себя, плюс совпадение вашего действия с естественным ходом событий, и вы начинаете плыть, и течение несет вас дальше, вы отказываетесь шагнуть в воду, потому что на сухом берегу привычнее, потому что надо жить как все, не высовываться, я последняя буква в алфавите, и все, все радости жизни проплывают мимо вас, и вы смотрите других по телевизору и подглядываете за чужими жизнями, я не знаю, там в инстаграме, в других соцсетях, мои родные, просыпаемся, доброе утро, просыпаемся и становимся соавторами вашего э -э, будущего, просыпаемся, и мы сейчас вот поговорили с вами о, в целом о пути, о тех картах, которые мы даем нашей Вселенной, да, для того, чтобы мы действовали или не действовали. И мы пришли к тому, что многие люди сходят с, ну, с рельс жизни, да, так скажем. Так вот, что же сделать, чтобы произошло возвращение на свой путь? Потому что многие сбились со своего курса. На консультациях часто бывают такие моменты, да, когда человек, предположим, у человека по судьбе идет индивидуальная деятельность, а он пытается все-таки устроиться на работу наемную, меняет места постоянно и ничего хорошего не происходит, он устраивается, увольняется или увольняют, варианта 2, но если у него прописана индивидуальная деятельность, то он не задержится ни на какой работе, понимаете, а он уперто будет лбом сшибать и разочаровываться в том, что он не такой вот какой-то и не может устроиться. Много таких случаев можно привести, то есть человек сбивается со своих рельсов, со своего пути, и сейчас я хотела бы вам рассказать о том, как вернуться на свой путь и что происходит после консультации, ну, просто в рамках этого, да. Вот смотрите, представьте, что идет поезд дальнего следования, извилистые дорожки, да, извилистые путя, где-нибудь там через леса, красота, и вот поезд сошел с рельсов. Если поезд на рельсах пользуется системой навигации, то его движение заранее запрог... запланировано. И машинист а, имеет возможность осознанно выбирать, куда повернуть на развилке. То поезд, который сошел с рельсов, он ну, может дернуться совершенно в любую сторону, согласны? Поступательного движения не будет в этот момент. Ибо у поезда нет пути, нет вектора, нет понятия о пункте назначения, он сошел с рельсов, все, он а, не знает, куда ему двигаться, рельсы его никуда не ведут. Вот за годы практик я сделала огромное количество консультаций, я даже их э, не считаю, потому что у меня в день как минимум бывает одна консультация, чаще две, а, помножьте это на 18 лет, да даже если по одной консультации, потому что раньше я делала по 5, по 6, по 7 консультаций в день, а это сейчас я так себя не напрягаю и запись на месяцы вперед, но э, консультаций очень много, и э, я сделала... Э, я внимательно отслеживала, я анализирую каждую консультацию каждого человека, который ко мне приходит, потому что, опять-таки, у меня по моей судьбе мои учителя это супруг и это клиенты. Поэтому я через каждого из вас, благодаря вам, благодаря тем вопросам, которые я в какой-то момент в жизни не могла решить, я иду, учусь чему-либо и получаю возможность решить тот или иной вопрос, вот, поэтому я анализирую каждую буквально консультацию, я отслеживаю их реализацию и в событиях будущего, то есть, потому что со многими мы с очень многими мы общаемся, продолжаем. У меня есть клиенты, которые уже больше 10 лет со мной. Почему больше 10? Больше нет, потому что раньше я принимала только онлайн. И от центра Astra 7 либо международная компания, Центр парапсихологии и биоэнергетики, там я с клиентами не имела возможности общаться лично. А вот уже когда начала самостоятельно полностью... Вот, когда родилась Академия отношений, еще до Академии отношений. Вот как раз-таки это мои личные клиенты, поэтому вот они у меня уже более 10 лет со мной дальше двигаются, приходят на консультации, и я вижу, как развиваются их события, все это анализирую. И вот по мере накопления этого опыта я начала соотносить людей к одной из двух групп, чтобы понимать, как будет работать мой прогноз, потому что он у меня достаточно своеобразный, я применяю несколько техник в разных ситуациях разные, да? если надо, это астрология, нумерология, универсология, если надо, это ясновидение и вибрационное видение, то есть вот, ну, многомерно, так скажем. И вот опять-таки это про те карты, которые мы даем Вселенной, которая по ним двигается, собственно говоря, да, то есть а, судьба играет с нами те, в те карты, которые мы сами раздаем ей в начале игры. Так вот, мои родные, люди делятся на два типа. Люди на пути, а, это которые на рельсах, так скажем, да, а, и люди без рельсов, без пути. Вот сейчас тоже проанализируйте, где вы находитесь. Люди, которые, так скажем, на рельсах, они все время чего-то хотят, есть огонек в глазах, они, когда приходят на консультацию, они не говорят, ну скажите мне что-нибудь, ну когда у меня что-нибудь будет вообще, они приходят конкретно, хочу это, а, начала делать вот это, подскажи, как лучше или когда лучше, или там вот хочу сделать это мое направление или не мое, или даже вплоть до того, что бывает, ну вот предположим у меня тренерство, да, тренерство у меня хорошо развито в консультациях, ой, в, да в консультировании отношений, медицины и жизни смерти, то есть какие-то критические ситуации. Либо тренерство у меня развито, а в страховании. И из своего опыта я могу сказать, что пока я тыркалась быть тренером просто отдела продаж, я не могла попасть в эту нишу. Как только я вообще случайно, даже, даже я не шла на собеседование по тренеру, я по другому вопросу шла в компанию, и оказалось, что у них, несмотря на то, что кризис, да, вот многие говорят, кризис, устроиться невозможно, был кризис, были закрыты все штатные единицы, набирали только агентов, которые работают на процент, но ставка тренера до этого, вот до кризиса была свободна, и они решили не брать тренера, и вот о чудо! сложилась ситуация так, что не просто меня взяли, а меня уговаривали прийти в эту компанию, а, стать тренером, и представляете, я вот как раз писала в прошлом посте, а, что я в страховании и вообще в юридических аспектах, которых очень много в страховании, а, я не бум-бум была, и а, не просто я попала, а у меня пошел карьерный рост, вот понимаете, вот оно попадание, не просто тренер, определенных а, направлений и то что я сейчас а, провожу тренинги я провожу из своего направления которое для меня во благо то есть не просто тренер чего попало и так и у каждого человека и вот люди которые на своем пути на своих рельсах находятся они говорят я хочу предположим пойти в тренерство Лен, помоги подобрать а, направление которое будет мое, которое будет приносить деньги то есть они чего-то хотят конкретного, они говорят о будущем в формате я намереваюсь, я планирую, я желаю, я готов делать или я уже что-либо делаю. Они ставят четкие цели, они хорошо представляют себе образ желаемого будущего, то есть не фантазируют, а они четко знают, что, когда, где, почем, зачем, они ценят свое время, и максимально отсекают из жизни все, что не стыкуется с их целями на данный момент. Всех подружек нытиков, всех э, вампиря, вампиряшек, э, все соцсети, которые не нужны в рамках э, достижения цели. Они не сидят, не тупят у телевизора с сериалами, либо с новостями, потому что надо контролировать ситуацию в мире. Понимаете? Понимаете? И они к каждому действию применяют вопрос «Зачем?». Если я это сделаю, что я получу, чего я достигну? И они двигают мир к прогрессу. То есть их желания, они всегда направлены на пользу миру. Неважно, даже если вы делаете массаж, вы приносите пользу миру, только задайтесь вопросом «Как?». Не просто я массажист, я делаю массаж, а нафига я его делаю, да бог его знает. Нет, мои родные, задайтесь, что в микро, то и в макро, задайтесь вопросом, зачем вы делаете то или иное действие, какую пользу вы принесете миру. На одной из консультаций мы даже разобрали такую ситуацию, у женщины небольшой свой магазин, и она как раз таки не видела себя как вот э, двигатель прогресса, как э, важное звено, как э, автор вот то, той реальности, в которой она живет. И я ей расписала, что она настолько важное звено, то есть я сейчас кратенько, там большая была консультация. Э, ведь человек, который имеет свой даже небольшой магазин, он делает... Огромное благо для огромного количества людей и для всей вселенной, потому что одни люди, ну, образно, ну, кратко, да, производят, она продает, она, мало, ну, вроде бы малое звено, но она позволяет тем людям, которые производят, которые имеют заводы, пароходы, Куча людей, которые работают, изготавливают это, которые выращивают, не знаю, например, постельное белье продают, хлопок выращивают и так далее, и так далее. Вот этой огромной армии вселенной помогает быть счастливыми, потому что она реализует тот товар, который они делают. Дальше мы смотрим, она реализует кому-то, она продает это, и люди, покупая у нее товар, становятся счастливее либо они делают счастливыми кого-то, потому что покупают подарки в ее магазине. И у человека раскрылись глаза, боже мой, ведь я действительно не просто букашка с маленьким магазинчиком, я частичка, я голограмма целой голограммы. И если не будет вот каждой маленькой этой частички, не будет вообще голограммы. Поэтому посмотрите, чем вы занимаетесь, как вы двигаете мир к прогрессу, чем вы полезны этому миру? Это были люди, которые на рельсах, так скажем. И вот есть люди, которые без рельсов. Вместо желаний у них обязанности, повседневная скука, глаза потухшие, нет блеска в глазах и вообще такой день сурка. И если есть желание, то они, знаете, больше идут не от состояния «хочу», а от состояния «не хочу». А эти люди говорят о будущем в формате, я жду, а будет вот что-то случится, вот само собой случится, я не знаю, с неба спустится, да, и сделает мою жизнь счастливее, а вообще в моих несчастьях виноваты все, президент, страна, не та, неважно, в какой стране человек живет. А, муж не, не такой вот достался, и вообще родители мне не помогли, не купили квартиру, не заставили меня обучаться, не заплатили за мое платное обучение и так далее, и так далее, и так далее. У этих людей всегда миллион отговорок, почему они живут вот в таком болоте, в котором они оказались. А, эти люди не представляют себе будущее, они его просто не видят. На вопрос, каким ты себя а, увидишь а, через год... Вот какой ты будешь через год, что в твоей жизни будет через год? Они говорят: ну как я могу планировать? Но я же не знаю, что будет через год. Да, ребята, не важно, что будет через год, вы планируете. А это не из Сирии а, хочешь наспешить Бога, расскажи о своих планах, но вы вообще, вы куда идете-то? Вы вообще идете или вы стоите? И вот эти люди, они не представляют себе будущее, они ощущают себя а, пылинкой на ветру. И вместо целей а, у них остаются лишь попытки уцепиться за настоящее. И их а, девиз жить а, а, с такой формулировкой. Сейчас терпимо, и лишь бы потом бы был, не было бы хуже. Это опять-таки мы немножечко перекликаемся со вчерашним проживанием дня, когда я говорила о страхах, что люди не боятся новизны, они боятся потерять то, что они имеют. Эти люди, вот которые без, без пути, без рельсов, без навигатора, они тратят свое время на пустые развлечения, на рутину, на телевизор, на переписку в соцсетях, и не задумываются о последствиях своего... Топошение. Они часами разговаривают по телефону со всеми подружками, перемывая одну и ту же тему, одну и ту же тему с пятью, с шестью подружками, с каждой по часу, пять-шесть часов из жизни, Шт, масленица. А потом они на консультации говорят, а у меня нет времени. Женщина, которая... А, не имеет а, детей, молодая, перспективная. А у нее есть только работа, и она сама, и она мне говорит, что у меня нет времени, при этом она не занимается фитнес-зале, у нее нет никаких проектов, а только офисная работа с 9 до шести, и она мне говорит нет времени, тогда я ей привожу свой график в пример. Я говорю, ты знаешь, а у нас, наверное, сутки разные и глаза на лоб лезут, как это я все успеваю, а я говорю, а ты давай вот сейчас выпиши свой день, распорядок своего дня, вот прям возьмите после этого а, видео и выпишите, а, вот хотя бы прошедшие три дня, на что, сколько примерно вы тратили времени, сколько раз вам позвонили мамы, папы, бабушки, дедушки по часу поговорили с каждым, сколько раз вы поговорили с подружками, сколько пустой ерунды вы посидели, посмотрели в интернете, которая не ведет никаким к действиям, сплошное словоблудие. И эти люди, они движимы миром, то есть если первые двигают мир, то этих мир двигает. И двигают те, кто собственно двигает мир. И вот как раз-таки здесь важный момент. Важное восклицание, к которому я вас завела все это видео. Судьба играет с нами в те карты, которые мы сами раздаем ей в начале игры. Будь то цели, проекты, амбициозные какие-то замыслы, или наоборот, плен страхов, в которых вы сидите и домыслов, установок, с которыми вы живете и не знаете, что делать. Зависимость от социальных штампов и стереотипов прошлого. И вот естественный ход событий, а питается содержимым нашей психики, как планктоном. И лишь узкая категория стволовых событий, уровня жизнь, смерть, роды являются фатальными. Все остальное комбинация из событийных кодов судьбы и призмы нашей психики. И вот у людей из первой категории проще Происходят и прогнозируемые позитивные события, и их мечты сбываются быстрее, и звезды складываются так, как надо, да? потому что они готовы к изменениям в той или иной сфере жизни без трагизма. Люди из первой группы, которые на рельсах, которые с навигатором, так скажем, что они делают? Они упали, поднялись, коленки отрусили и пошли дальше. А человек, который без рельсов, так скажем, да, без навигатора, что он делает? Да он даже еще не упал, а споткнулся и уже вопли на всю вселенную. Боже, боже, я несчастный, поможите мне. Ребята, это опыт. Мы, понимаете, мы душа, которая приходит здесь на земле получать опыт. У души нет хороший плохой опыт. У души нет, а я живу с алкоголиком, либо я живу с миллионером. У души просто есть опыт, есть разные игры, есть игра в учителя, есть игра в миллионера, есть игра такая, сика. Игры менять можно, можно, можно. Вы не поверите, когда я раскладываю человека. Вот, знаете, 85 процентов смело могут быть очень богатыми людьми. 50-60% смело могут быть миллионерами, процентов 35-40% могут быть миллиардерами. Это прописано в карте в вашей, в вашей программе, в ваших картах, которые вы раздаете. Но когда вы сидите, сопли жуете, когда вы не работаете со своими установками, вы не пользуетесь этими картами, вы их держите, знаете, как в рукаве. И вы не идете по этим картам. Люди из второй категории, которые живут по принципу «мечты доведут до беды», Вот, кстати, очень частая установка, вот у них на ура реализуются риски, болезни, потери, депрессивные периоды и так далее. Еще такой момент, да, кто, кто вот любители ходить по гадалкам, по гадалкам, там, ясновидящим, Запомните, вы всегда попадете к такому человеку, который будет на уровне ваших вибраций. И на уровне ваших вибраций вам будут даны предсказания. Теперь вы понимаете, почему одним говорят что-то хорошее, у них это сбывается. Или даже так, даже если гадалка что-то увидела, а вы из второй категории, то у вас реализуется все плохое, а все хорошее пройдет мимо. Потому что вы элементарно на развилке свернули в какашню, а не в богатство. Но это же ваш выбор, ребят. В жизни не бывает стопроцентных гарантий, гарантий ни на что. Если человек выходит на свой путь, это не означает автоматически, что он шагает по дорожке из розовых лепестков. Всякое бывает, просто как вы к этому относитесь. Если вы к сложности относитесь как «Ура, у меня переход на новый уровень, классно!» Сложности, которые я получаю сейчас, это плата «Вперед за мое счастливое будущее!» И вы кайфуете, и вы спокойно их преодолеваете… Это один разворот. А если вы садитесь а, в голошу, начинаете ныть, истерить, обзванивать всех подряд, как вам плохо, как ужасно, а погадайте мне, а посмотрите мне, а что же мне делать, ребят, так у вас ничего не будет, вы сливаете всю энергию. Понимаете, вот, а, вот эти негативные эмоции, это ведь а, то, что вам дается потенциал на будущее, на, на большие деньги, на счастливую любовь, на реализацию в карьере и так далее, и так далее. А ваша неготовность двигаться, вот часто спрашивают, что значит готовность или неготовность, кто это решает, да никто не решает, ваша душа решает, вы решаете. Даже не душа, не будем списывать, вы решаете. И когда вы не двигаетесь, когда вы сидите, когда вы в страхах, в сомнениях, в переживаниях, вы начинаете что делать, вас эта энергия будет разрушать, вы не идете вперед. Поэтому, чтобы вас не разрушить, вам даются плохие какие-то ситуации, ну, которые вы называете плохими, для того, чтобы вы слили, а, спустили, так скажем, лишнее топливо, чтобы вас не разорвало. И вывод у нас а, под конец я бы сделала такой. Первая категория людей чаще обычного проживает а, негативные периоды, в, в, ну, в, по прогнозам да, будем связывать с консультацией, а, как свидетели, то есть случилось что-то, ну как будто бы у кого-то что-то случилось. То есть а, произошла какая-то неприятная ситуация, они на нее смотрят сторонним взглядом, как будто бы это чья-то, и они спокойно, без суеты, без нервов, без истерик а, видят выход из этой ситуации. Проходят это просто как очередной опыт. А позитив забирают себе, они им напитываются. Вторая категория чаще обычного становится молчаливыми свидетелями, Позитива. То есть вот у кого-то фирма выросла, кто-то машину купил хорошую, но по полной программе отгребают весь негатив. И возникает закономерный вопрос, ну как же поезду выйти, встать на рельсы, как нам вернуться к навигатору? Здесь два способа, мои родные. Перейти из категории 2 в категорию 1 есть два способа. Первый, это вы можете самостоятельно на ощупь, как слепые котята в черной темной коробке, тыкаться носиком. Методом пропа ошибок. Здесь повезет, здесь не повезет, двигаться вперед. Пожалуйста. Есть второй способ. Использовать опыт мастера, который может вам подсказать конкретные рекомендации, посмотреть именно вашу а, карту и в качестве системы навигации вам рассказать, потому что, а, когда я рассчитываю полностью человека, особенно если это многомерная диагностика, там вообще полный расчет идет, а, то я вплоть до того, что я просматриваю, какие конкретно ваши, заложенные в вашей карте рождения, есть установки, которые мы можем поменять то есть вот смотрите, у меня, например, ну, я сейчас не буду вас грузить там терминами астрологическими, да, у меня есть там такой момент, как быть служителем, да, особенно когда вот я живу сейчас не в своем месте, не место счастья, и оно усиливается, это состояние быть для кого-то, знаете, как миссионером, вот делать для кого-то без получения чего-либо взамен. Это и проявляется сейчас в моей жизни. Но если мы посмотрим на это эффективно, как это заменить, то в моей карте рождения это тоже можно найти. Нужно а, выбрать некое а, что-то, где я самостоятельно, а, добровольно буду приносить себя в жертву. То есть мы меняем негатив на позитив. И у каждого человека это все прописано, основные какие-то вот такие блокировочки. Все, я заменяю, и у меня выравнивается жизнь даже в месте, которое для меня не является счастливым. И так это можно просмотреть у каждого человека. Каждому можно выстроить свою навигацию. Творец ничего не скрывает от тех, кто проснулся и желает найти свой путь. И после консультации большинство людей проходят три этапа. Первый, это ну, крайне редкий, это прям, ну не знаю, один, из, один на миллион, вот правда. Это непринятие и недоумение, ко мне такие даже не доходят, потому что я на консультацию новых людей не беру, то есть я беру на консультацию только тех, кто у меня проходил хотя бы что-то, хотя бы бесплатное, новых людей, которые... А вот просто решили ко мне прийти на консультацию по рекомендации, я не беру принципиально, это мой профессиональный принцип. Вот чтобы не было как раз вот таких, да, которые может быть... Э, э, быть не может, а такое в принципе невозможно, да, зачем лезть в эти дебри, раньше жил и буду жить еще как-нибудь проживу, то есть это, это типаж людей, которые ходят на бесплатные консультации, на каким-либо непрофессионалам, либо... Люди, которые, ну, в принципе, они, знаете, они ходят на консультацию для галочки, вот чтобы было подешевле, ну, чтобы не жалко было, либо лучше еще бесплатно. И после таких консультаций люди чаще всего как раз-таки вот говорят, не-не-не, это все фигня, это все ерунда, вот желаю и еще как-нибудь проживу или как-нибудь само вырулиться. А, второй момент это любопытство, когда люди побывав на консультации, говорят, ну, ты знаешь, что-то в этом есть, да, многое похоже, а, многое стыкуется с тем а, опытом, который человек уже прожил, ну, потому что есть что сравнить, а, и а, а за многим я просто никогда не наблюдала, и я буду за этим наблюдать, спасибо за навигацию. И есть третий тип, а, третий этап, точнее, это постепенное осознание и принятие, когда человек... Вот просыпается, когда он наконец-таки видит сигнальные огни судьбы и выруливает на свою естественную траекторию развития. Вот эти три этапа, они у всех проходят. И если вы сейчас э, слушаете, проанализируйте. многие у меня были уже не на одной консультации, не на одном десятке консультаций, проанализируйте ваш путь. Потому что сначала что-то в этом есть, а потом вы все-таки просыпаетесь, а мои слова до вас доходят, а вы их начинаете не просто слушать, а слышать, а вы начинаете выходить на свою траекторию. Есть люди, которые еще на первом этапе закрывают глаза и уши, предпочитая вернуться к прежним таким привычкам, но я их называю аквариумные привычки. Почему я и не делаю бесплатных консультаций? Потому что, вернее, я их делаю, но в рамках какого-то проекта, либо в рамках какой-то акции, и а, с обязательным условием. Почему я этого не делаю? Потому что пойдет вот этот шлак, аквариумные рыбки вот эти пойдут, которые не хотят выйти, а, не хотят плавать в океане, им просто оп, ура, классно, а, тут вот тренер, который дает консультации дорого, а она сегодня бесплатна, пойду-ка я на халявку. Не, ребят, не выйдет. Не готовые заплатить, не готовы получить это во всем правило. У этих людей чаще не хватает силы воли преодолеть искусственные ограничения среды. Я не говорю даже про больше. Ведь все окружающие начинают сопротивляться вашим изменениям, затягивая обратно в болото прежней а, псевдореальности и начинает жужжать ваш ум, друзья, соседи, партнеры по бизнесу, по жизни, будь как все, не высовывайся, много хочешь, мало получишь, ты что, самая умная, что ли, а, у нас все так жили, и ты так будешь жить, и все это жужжит в вашей голове, ваш умный ум пережуживает, потому что он не хочет меняться, и очень важно не останавливаться в развитии, и при необходимости искать поддержку среди единомышленников. Для этого у нас и есть закрытый чат, где люди с единомышленником с одним мышлением, двигающимся в одном направлении, они двигаются вместе. Они знают, что в одном, в этом, в этой атмосфере их поддержат. Их не будут жалеть. У нас, извините, не жилеточный чат. Их жалеть не будут, но всегда поддержат. Всегда что-то либо подскажут, либо поддержат, либо хотя бы придадут веры. И это намного ценнее, чем какой-то совет. И очень важно не останавливаться в развитии. Очень важно. Поэтому, мои родные, далее двигайтесь, двигайтесь, переходите с первого уровня на второй, на третий, двигайтесь. И вы получите заслуженные результаты, высочайшие достижения. Тогда вы развернете всю карту, и вы будете двигаться... По карте ведь вы сейчас знаете как вот есть большая карта мира вы ее свернули в несколько раз оставили какой-то вот а, клочочек а, маленький маленький клочочек а, где-то вот в районе своего города остального мира вы не видите и в плане и в прямом и в переносном смысле поэтому мои родные а, я со своей стороны делаю максимально что я могу на что а, у нас а, хватает сил времени знаний, пожалуйста, я в ваших, я, я, я для вас, потому что моя миссия, это делать людей счастливее, это мое предназначение, это моя миссия, и я, все, что я могу, я для вас делаю, я делаю это максимально доступно, и финансово в том числе, и я надеюсь, словами доступно. Вы всегда можете присоединиться к сервису исцеляющей вибрации, потому что там собран материал для того, чтобы а, прорабатывать те подсознательные установки, с которыми вы живете, которые вам не дают двигаться а, в разных направлениях. И когда вы их прорабатываете, а, у вас открывается мир, у вас включается навигация. И тогда вы своей судьбе дадите те карты, которые вы хотите, а не те, которые собственно говоря, получилось достать из колоды. Я еще раз напоминаю проживание дня. Понаблюдайте за тем, как оно будет разворачиваться в течение сегодняшнего дня, как оно разворачивалось в прошлом. Пишите в комментариях, я с удовольствием читаю, отвечаю по возможности, потому что для меня ценно каждое ваше слово, каждый ваш лайк, каждый ваш репост, для меня это очень ценно. И тем более комментарии, когда вы пишете, Хватит быть этим амебоподобным планктоном, высказывайте свое мнение, высказывайте свои мысли, высказывайте свое сознание, не прячьтесь вы за просто там какими-то плюсиками, проявляйте свою индивидуальность в малом, и она проявится в большом, я напоминаю проживание дня на сегодня. Судьба играет с нами в те карты, которые мы сами раздаем ей в начале игры. Поэтому я желаю вам только джокеров в вашей судьбе, а, или хотя бы как минимум королей и... Кто там еще? А, королевы, да? Я в карты не играю, поэтому а, подзабыла. Я желаю вам действительно а, счастливой судьбы, счастливой жизни. И я знаю, что с нами вы станете еще более счастливыми если будете двигаться, действовать и развиваться вместе с нами. С вами была Елена Дегурова, а на этом я говорю вам пока-пока, и ждите новых видео, они будут про вибрации. Счастливо, мои родные!